Привет, друзья, с вами Павел Ант. и мне надоело делать видосы, в которых я постоянно переодеваюсь и играю каких-то странных людей. И поэтому я сегодня буду делать DIY, то есть Do It Yourself, хотя это вы сами прекрасно знаете. Тяжелые какие? Каштанчики. Ты что снимаешь, а? Засыпаюсь. А, как он меня задрала. уже увидели, я буду делать что-то с каштанами, но на ютубе этого раньше никто не делал, даже сейчас этого никто не делает, не практикует, потому что все нормальные люди. Ну но, конечно же не я, я избранный, я избранный идиот, да. Я буду их варить и жарить. Каштаны, да, будем варить и жарить. Ну что ж, поехали варить каштаны. Ну молоток, а? Вот что. Может, что, что? Как ты оказал... Дети, никогда не делайте этого дома одни, потому что это делают истинные профессионалы, которые знают свое дело и могут постоять за свою жизнь и отомстить этим каштанам за все, что они сделали для человека. поняли что они не хотят раскалываться от ударов этого сукрашающего молотка и поэтому я их порежу ножом скорее всего ты готов п п это сковородочка моя любимая моя Свобородочка вот где. Теперь мы достаем масло, чтобы налить в эту сковородку и пожарить наши замечательные каштанчики. Просто бьем масло. На сковородку. А теперь. Закидываем туда наши каштаны, чтобы они хорошенько у нас прожарились. Закрываем крышкой это все от нашей картошечки. Если вы хотите, вы можете добавить специи разные по вкусу, чтобы данное блюдо не было пресным и безвкусным. Я, например, добавлю соевый соус, который очень к ним подойдет. И также мы добавим скажем, молотого перца. Ой, хорошо, пошла. Я так предполагаю, что у нас уже приготовились наши вкусненькие. Колдебики. Я их так называть буду. И теперь я хочу протестировать их, наверное. Ну, я не ожидал, но пахнет довольно вкусно. А, не так, не шатайся. Может быть даже я попробую их, хотя мне страшно. Будем украшать наше блюдо. Будем аккуратно перекладывать каштанчики сковородочки на тарелочку. Тарелочку. Красивую, белую. Вот наша стандартная порция для обыкновенного мужчины или женщины, или ребенка, или новорожденного, или нерожденного, или несуществующего вообще человека. Вот, она большая и довольно таки дорогая. 100, 500, 500, 500, 50 миллионов долларов. Теперь мы протестируем это. Так, воротничок, сунявчик, мало ли что, может мне привонет, я не знаю. Пробуем на свой страх и риск. Не режутся нифига. Так, катушку достаем. Тут у нас катушка есть. Но по вкусу, как картошка. Блин, да, вкусно, реально, вкусно! Но по вкусу как картошка. Да ну! Офигеть, я не дождиду. Офигеть! Это вот штупы вонюк! Сейчас у нас в Минске 17 часов 13 минут. и я решил, почему мне нужно париться и чистить другие каштаны. Я могу смотреть те же самые, которые в масле валялись. Будем делать как в Макдональдсе безотходное пропитание. Пропитание. Теперь еще перекладываем. И туда. Ну, блин, и компотика тоже. Со сливами. Чего мелочиться уже? Тошечки. Ну, все, больше не знаю, что положить. А, точно. Готово. Ждем до полного приготовления. Вот так вот крутим яблочко. Протыкаем его, чтобы оно тоже проварилось. И в конце концов закрываем это все крышкой. Безходная. Куда, Куда бежишь? Вот у нас прошло где-то пять минут нашей готовки, и теперь мы можем спокойно вытаскивать эти каштаны наружу, чтобы попробовать. Но. Так как я уже пробовал, Мать, давай ты попробуешь. Мать. Пробуй. Мальц. Каштаны хавай. как на вкус <с, <с, это блеботин это можно ругаться нет лучше не еди сейчас да. каштаны еще не надо ехать особенную кожуру да нет это некрасиво получается ну, собственно, мы хотели сделать это, и мы это сделали. Сварили и пожарили каштаны. Они оказались довольными-таки вкусными и невкусными одновременно. Поэтому лучше, дети и взрослые, и подростки, не едите, не ешьте эту ерунду. Советую вам Минздрав. То есть я. Да. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Do-do-do-do-do <laughs>